Старую ботовщину постановки на первое боевое дежурство знаменитого комплекса Тополь. И, несмотря на три годы, он по-прежнему считается весьма эффективным средством охлаждения горячих дравов в этом результате игре. Выпуск диверсанта, захвативший громадский автобус. Только закрыли лица черными балаклавами и свои спортивные куртки отдельно изнанку, иначе на спине будут видны фамилии владельцев. А на учениях все должны быть максимально правдоподобно. Тем более, подрабатывают попытку захвата ракетных комплексов впервые. А в этих спортных комплексах военные отзываются с уважением. Старый поль ворожды не портит. 23 июля будут отмечать 30-летие первого боев. через масштабные учения на полигонах отрабатывают и разворачивают комплекс реагирования и различные предельные ситуации, в которые мобильный ракетный комплекс может попасть в условиях бездорожья, например, замену упавшего колеса, тут надо Позаботились об этом. Например, на полях есть позыква и реактивы. После использования противником с ним оружия машины через полчаса вымота, а экипаж готов к запуску ракеты. Однако военные разработки не стоят на месте. Как бы не был подготовлен личный состав РВСН по травме любой атаки на пусковой установке. Появление вот этой машины под названием Тайфун порадовал офицера компьютер огромное число приборов от письмовраста до робота туда обеспечить обзор в 4-6 километров. Но это еще не все. 10 -10 аппарат, на, на военном институте ожидает появление более современных ракетных установок. Но, ну, а по говорят, что, хотя и многие из этих комплексов 40 лет одно из самых известных космических экспедиций. Два корабля под разными плакатами: Советский Союз и американский Аполлон. стартовали сразу с разных точек земного шара стало встретиться об одной на орбите. Такого в человеческой истории еще не было. Особую значимость события подчеркивает тот факт, что в космосе руки друг другу пожали представители двух сверхдержав, которые в тот момент находились в состоянии холодной войны. Однако в воздушного пространстве и Вот прямой контакт на весне. Я достаю тубов, а накануне я наклеила на их на тубы водка, поличная, старая. И каждому даю такую тубу, Они смотрят. Приезжает один из участников тур-седмиции Астронавтскому Стапа. Вместе с Алексеем Леоновым он примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве в музее космонавтики. Пока это все новости подробности на нашем сайте. Когда другой интернет работает только на мобильный интернет не работает Очень лучшие доводы – это проблема еще раз. Если вы кормитесь вместе, правильный ее выбор может значительно Восемь десять, дня на Москве уже небольшие дожди, Всем привет! take us in my de старалась контролировать жизни. А, а что же это делается? -то? Хоть пожалуй, покурю. Я и это не Вы знаете, на были обнаружены это, это Это он ее Я на вас и за превышение полномочий, и за Ты зачем ли вы чего тут, Пару раз хватило, для того, чтобы антиксу еще Если я только пару раз раз что для вас взял? Лиды в сторону путей. За да какие-то беденцы. Да, ты ходишь я, я на точку-то попаду, но подъехал. С ребятами, как я отдыхал всю ночь. Там меня назад. Можете прямо сейчас подъехать. Мы добра, А ты пока у нас встречаешься. Да, За сопротивление сотрудников говорится. А а вот вот, на пустом месте. Мы группу шли. Все, вставай, пойдем. Лиза, Настя, другие девочки. Они частенько после работы приходят ко мне отдохнуть. И я ну, кухню. учусь в ну, само собой. Ты лучше расскажи, может быть, ты в последнее время что-нибудь подозрительное знаю, Может быть, с Лизой кто-нибудь приходит. Ну или маньяк какой-нибудь, что желает рядом. Точно. Кую маньяк. Вчера вечером Лиза пришла по ушам. Повесь, пойдешь с нами выделить. Правда, Натали Настя Забролана, что видела Лизу и Театур вместе с Энергейсом. Я же не сам поговорил. Что Не знаю, может, не выпукал. Вот так что, я готова выпукал. Нажимай. Я У Нет, а нет вроде бы, мне было потом у меня защита Защита За что так А что, что личную жизнь? Не должно быть.